Что бы вы хотели, чтобы я сделал с этим невкусным тотом? Вот Отдал другу? Нет, наверное, вы так не подумали. Ну вот зачем другу отдавать невкусный тортик? Это неуважение, просто это, ну как, зачем друга обижать, там, кормить отравой, да? Это все-таки друг. Отдать родственникам? Нет, ну у кого-то вообще их нет, да, родственник. Их, в принципе, так получается неком. Вот. у кого-то они хорошие, зачем? Зачем? Ну, лучше вкусным тортиком приехать в гости, да. Пойти кому-нибудь подарить на улицу, на тоже вариант. Кто будет есть там вкусный тортик? Какой вариант, друзья, остается? Давайте подумаем вместе. Наверное, не, наверное. Как вот тут сделать, блядь. Что тут размазать нахуй, сколько меня бесит? Этот тортик Бесит меня этот торт. И вообще меня все в жизни в этой бесит тупой. Конечно, я, конечно, друзья, кучу, вот тот очень вкусный, но мне особо не по не зашел